Так, всем здравствуйте! Очередной прямой эфир, застиг меня в пробке. Буду сейчас ехать, так что это будет такой эфир в дороге. Что мы собрали? Мы сейчас дособираем балашу по 4 поста, и у нас был дособран наконец-то, у нас был на... Подольский был объект, тоже 4 поста. Был очень сложный объект, если честно. Я уже говорил не раз и еще раз, наверное, повторюсь. Товарищи, дорогие друзья, клиенты, все люди, которые нас смотрят. Пожалуйста, если мы вам что-то советуем сделать вот так или вот так, обязательно прислушивайтесь, потому что мы говорим это из опыта, а не из просто желания что-то сделать по-своему или просто поумничать. На самом деле. Был на очередном ну, не тренинги, такое Я постоянно стараюсь самообразовываться Как каждый раз Очень много нового интересного Стараемся все внедрять, все делать Вы это ощущаете на качестве работы менеджеров На качестве работы цеха В общем, стараемся поднимать уровень Мы продаем сейчас вот эти вот куклы как их называют это махающийся такой мальчик мужчина махающий рукой завлекающий если честно то это работает на самом деле мы это проверили и сначала это нам посоветовал один из наших клиентов а потом уже дальше мы уже сами стали предлагать к нашим клиентам и в принципе когда мы у них спрашиваем ну как они говорят в принципе да работает и людям ну, привлекает в общем внимание да мы можем делать такие аппараты, конечно, людей взяли на работу, именно людей, которые будут именно инженерные проекты вот это рисовать, писать, создавать новые продукты. Обальный новый продукт. А есть новые продукты, это как, как вот эти вот самообслужка там или вот ну, всякие вот такие там, не замерзайка. Просто сделать его, во-первых, эстетически красивым там, да, чтобы это все. И плюс это, чтобы работало хорошо. Вот, так что да, это все можно у нас заказать. И я думаю, через недели-две уже будет готовы не замерзайка, кто спрашивал. Аппараты по незамерзайке, аппараты по химчисткам, по всем этим. Нежелательно, нежелательно, потому что уже есть случаи, когда клиенты наши пытались их настроить самостоятельно. Ужасно это. Просто потом геморрой для нас и для вас. У вас мойка стоит и очень много проблем будет. Поэтому желательно, чтобы, конечно, частотные преобразователи вы не трогали. Вот мы их настроили или, если вы хотите их настроить, просто позвоните нам, мы удаленно свяжемся с вашим компьютером, центральным и построим, попробуем все перенастроить но сами пожалуйста не трогайте вот вчера был случай когда клиент залез в настройки полностью все поменял все по полностью вот так вот все перемешалось там и в результате ночью, чел, ночью начальник цеха и наш главный электрик они полностью решали обратно восстанавливать настройки в общем всем этим занимались так что большая просьба к нам обращаться если вы что-то хотите сделать так, двухпостовой пылесос не бывает на 380. Любой пылесос, он, он, он, он работать на 220. Не бывает пылесосов, даже это двухпостовая станция, одна постовая станция, она не бывает э, на, 200, на 380. Это первое. Единственное, что бывает разница. Бывает разница между однотурбинным, двухтурбинным и трехтурбинным пылесосом. Э -э смотрите, чем больше турбин, тем мощнее м -м, этот всасывание получается. Вот э -э для примера, раньше у нас в магазине висел коврик, и мы брали этот коврик просто, когда клиент спрашивал, мы его могли там что-нибудь накидать на него. В общем грязный коврик проводишь вот так однотурбинным, двухтурбинным и трехтурбинным. Прям на глазах видно, насколько чище чистый трехтурбинный пылесос всасывает пыль, чем однотурбинный вот в вот чем разница но ну, желательно я вообще советую всем а, запускать не все три если вы владелец мойки а, и у вас стоит а, пылесосная станция то желательно подключить там не два поста не не не две тур, не три турбины точнее а две турбины потому что три турбины это слишком мощное всасывание и очень часто бывает когда ваш администратор не успел вовремя а, поменять а, мешок и тогда из-за того, что это слишком мощное всасывание, и он, им нечем как бы дышать этим турбинам, и они сгорают, загораются, ну разные много проблем бывает. Поэтому лучше запустите две турбины, все нормально, и клиенты будут довольны. На это считается метр уклон, метр сантиметр. На каждый метр вашей площадки сантиметр уклон должен не зайти. Это, это для чего так делается, объясню Потому что если сделать сильный уклон То вода быстро стекает И песок остается Поэтому желательно, чтобы вы сделали Именно вот такой вот уклон Тогда вода вместе с грязью будет стекать просто Вот, недавно даже один клиент У нас, знаете, как сделал Он э, сделал по краям трубы И э, когда он хочет помыть бокс Не надо каждый раз администратору выходить Просто трубы могут там Это вот обычно пластиковая труба по краям И а, с дырками и когда вам нужно помыть бокс, вы включаете, и все, этой, этой водой смывается весь бокс. Очень удобно, мне показалась очень гениальная идея, простая и гениальная идея. Такая Не нужно каждый раз бегать администратору, просто включил воду, она сама смывает полностью весь песок. Для робомойки, в принципе, ширина, ширины бокса хватает 4 метра. Там не обязательно 5-метровая ширина, можно и 4 метра. Ну, в среднем мы стараемся, чтобы было это... Как мы стараемся? Честно, мы еще не запускали ни одного робота. Мы в основном там передаем этих клиентов кому-нибудь, там, да, с кем партнеримся. Я ну не знаю, я настолько не хочу с ним связываться пока, потому что я вижу сколько геморроя это приносит людям плюс я вижу, насколько роботы ну многие уже наверное сами уже заехали, это не такое какое-то невиданное чудо, дива там, да это уже скорее всего вы видели и даже заезжали на эти мойки и когда вы Заезжаете на робомойку, вы видели, насколько она может отмыть ваш автомобиль. насколько И в маленьких городах, честно, я не советую, если у вас маленький город, там 20-30 тысяч населения, ни в коем случае не ставьте робомойку. Поверьте, есть такие примеры, что там люди берут в кредиты, в долг. Закупают В большом городе, да, супер, можно запускать Все нормально, в маленьком городе э, Есть риск, что не пойдет И вы тогда будет Очень сильно встрянете, в общем, если Тем более этот кредит или долг Ну, в общем, в любом случае, даже если не кредит Долг, 3,5 миллиона, там ни у кого не лишний Я думаю, поэтому в маленьких городах не советую ставить тотал стоп частотного не ставьте, блин, это такой геморрой, если честно, она это разбивает все обратно, понимаете? Вы не можете заставить своих клиентов, чтобы они нажали вот держали курок нажатый и все зашибись, да, они моют машину, нет, так не будет, они как стрелки, они начинают постоянно, нажимать, что то там пытаются выдавить с него, я не знаю, что они там пытаются сделать. В результате, представьте, пять с половиной киловатт каждый раз запускать, это каждый раз так что ждёшь, пять с половиной киловатт, представьте, запустил остановилось запустила остановилась. это как и на помпу плохо влияет так и на двигатель так и на всю вашу линию электрическую потому что пять с половиной киловатт чтобы вы понимали в моменте чтобы запуститься ему нужно в 4 раза больше электричества это представьте 22 кВт. да каждый раз 22 киловатт каждый раз чтобы запустить поэтому я вам очень советую не запускайте не ставьте total стоп, бывает очень часто клиенты нам тоже говорят, а поставьте мне total стоп, я хочу, чтобы отключалась. Да нельзя ставить без частотника вообще нельзя. Сгорит нафиг все там и помпа тоже испортится. Поэтому лучше всего ставите частотник спокойно, клиент запустил она раз медленно и раз запустилась. Клиент отпустил, она медленно раз остановилась. И там еще мы обычно так выставляем, что вы нажали, она запустилась. Если клиент несколько раз нажимает, то частотник Total Stop не срабатывает. Мы делаем так, чтобы он сработал только через 10 секунд. Если клиент 10 секунд никаких отпустил и 10 секунд отпущенный курок, только тогда частотник сработает и остановится двигатель. Это чтобы, если вот они тысячу раз нажимают, чтобы не отключался каждый раз двигатель. Шланги есть, но ну его нафиг ставить вот такой вот в 10 метрах. Это я вам говорю, вы сами с, э, очень сильно об этом пожалеете. Это 100%, я вам гарантирую. Почему? Объясню. 10 метров зимой, когда у вас мойка будет работать зимой и там будет постоянно идти э, зимний режим, вода будет постоянно течь. То тогда получается клиент например нажал пену и он эту пену будет ждать представьте ему 10 метров там плюс еще боксы пока он там 20 30 метров там 40 метров пока он доберется пена до этого он с Проклянет все, все, что там есть вообще, там, вспомнить всех ваших родственников. Поэтому я, я не советую, если честно, возьмите, э, постройте ближе техкомнату сделайте как-нибудь там, второй этаж сделайте на крайняк, да, если не получается, э, ближе тех комнату сделать. Для оформления лизинга нужна ваша, о, просто ваши данные. Все, э, у вас должно быть, о, или ИП, без разницы, хоть с каким-то там, хотя полгода, год, который существует подаете документы и дальше все как обычно да они проверяют вашу кредитную историю если все нормально вам обдобрят кредит или лизинг да у нас я же говорю у нас очень много кому у нас очень много сделок по лизингу проходит и все довольны и в принципе я вам так скажу мало кому отказывают вот если честно если у вас уже больше двух постов то, например, не станция, там уже, получается, у вас рассчитано, это что касается расстояния и расстояния. Да? Дальше это, наверное, идти просто в администрацию и договариваться с ними. Там, если... Просто понимаете, что хочу сказать? Если вы уже открыли 4 поста, то вы уже знаете весь процесс подготовки документов для открытия мойки самообслуживания. И... Абсолютно в разных, ну как, это примерно плюс-минус одинаковые документы, но в любом случае, в разных местах, в разных, даже в одном городе, в разных администрациях по-разному бывает. Поэтому, что вам нужно, вы, получается, если поставили уже четыре поста, просто обращайтесь туда же, кто вам делает эти документы. И говорите, я хочу пост пристроить. Даже очень часто, если честно, я заметил, наши клиенты они вообще никуда не обращаются. Они просто строят два поста дополнительных, и все, договариваются там как-то куда-то заносят и все, и вот тебе, у вас не 4, а шести постовая мойка. Да, конечно, там можно на болтах просто сделать, на болтах с анкерами можно такую конструкцию сделать. Надо понимать, оставляли вы закладные, например, или нет. Если вы не оставляли закладные, то значит, надо будет просто на анкерах сделать, там что-то делать на анкерах там. Ну, это на месте, желательно, конечно, если вы скинете нам видео, с вашего участка фотографии видео с вашего участка мы их посмотрим и посмотрим что можно сделать на месте и вопрос что вы сделали почему остановились кто вам изначально делал как сделали изначально очень часто бывает что неправильно сделали канализацию вот эти отводы все это сделано очень плохо поэтому лучше скиньте нам видео а если есть какой-то проект этой мойки скиньте его тоже чтобы мы уже понимали что там как там что нужно делать вот это будет идеальный вариант тогда мы более точно сможем сказать, что можно в дальнейшем Сделать. Если у вас есть канализация, вы просто ставите АРС и, и все. В принципе, сейчас, пока за это никто вас не наказывает. Ну, нету такого, чтобы до вас докапывались, да, там за отходами по идее по ГОСТу у вас должны проходить там по ГОСТу как-то вот эти вот отходы, они берут пробу воды, которая уходит в канализацию и уже делают ее анализ и говорят по анализу что у вас там не проходит по анализу, вам нужно ставить дополнительно очистные, но 99% России этого никто не делает поэтому можете особо не заморачиваться конечно ст конечно СТ-шка, я смотрю сейчас многие стали, доллар поднялся и каждый маржинальность пытается увеличить, видать, коллеги а МВ-925, он неплохой пистолет, но, э, честно, такой, он сильно уступает, он раза в три, наверное, хуже, чем СТ-2300, ну не в 3, в два раза, наверное, СТ-2300, конечно, он лучше, у СТ-2300 у него крепче э, курок сам, пласт, пластик сам лучше, сделан курок правильно, э, при ударе об колчан он хорошо держится, он там не разбивается, ну таких много, плюс сам механизм у ст у нее дольше держится, у него хороший механизм, у других все равно там проходит какое-то недолгое время, сам механизм начинает выходить из строя. Сейчас в принципе скоро уже Сбербанк делает такое, что можно будет уже, наши платы это позволяет сделать, вот сейчас Сбербанк вот эту функцию уже внедрил, этот. поэтому <coughs> не знаю, я думаю в ближайшее время все получится сейчас мы поняли что очень часто в регионах особенно у людей скачет электричество это прям послушайте внимательно у кого есть мойки или э, кто собирается мойки ставить вот смотрите очень часто э, мы сталкиваемся с такой проблемой что у человека спадает полностью э, вот с программное обеспечение слетает, там или еще что-то какие-то. Это мои коллеги, наверное, кто занимается данным бизнесом, они тоже подтвердят. Это прям пипец как часто. Сейчас мы поняли, что мы не будем даже продавать оборудование без УПСов. Это что значит? Это, ну, УПС кто-то знает, кто-то нет. Это как аккумулятор. Это стабилизатор, аккумулятор в одном как бы. да, Может 15-20 минут еще работать ваш там <coughs> терминал, компьютер без электричества. Это внутри аккумулятор. Вот. Это вот такая вот штука. Вот ее нужно ставить обязательно. Почему? Потому что, например, у вас каждый пост это 5,5 киловатт. Это представьте, каждый раз включение-выключение. А если там 6 постов, там, да, да даже если 2-3 поста, все равно каждый раз не везде хорошее электричество. Это Россия, здесь, здесь далеко не везде хорошее электричество. Даже в Москве, наверное, будет хорошо все, в Подмосковье уже там проблемы. Поэтому огромная к вам просьба. Ставьте, пожалуйста, прямо на каждый пост, мы сейчас будем, наверное, обязывать всех наших клиентов именно ставить вот эти УПС, потому что, ну, головника, поверьте, ну, очень много, особенно в межсезонье, когда там где-то что-то включают, особенно, или если зимой, то там начинают кондиционеры, электричество проседает, короче, проблем бывает много, поэтому большая просьба, ставьте, пожалуйста, вот такие вот системы, как УПС, стабилизаторы, чтобы у вас не было проблем потом дальше ни с платами, ни со всем остальным. Можно обратиться к нашим менеджером и менеджеры вам все скинут сейчас сделали инструкцию можете зайти посмотреть менеджеры скинут инструкцию как этим пользоваться сейчас это удаленный как бы вы заходите на свой компьютер и смотрите там всю эту информацию. Абсолютно. Можете управлять мойкой, полностью менять цены. Там. Ну, все, что хочешь. Мы заходим к вам на компьютер, если вы даете нам доступ, и можем там менять абсолютно все функции. Если вы в этом разберетесь, то можем научить и вас тоже. Так что все, что хочешь, вы можете делать с вашей мойкой. Через Viver, сейчас вы заходите. Пока это так, или Viver, или подобные программы, вы заходите на свой компьютер, с другого компьютера или с телефона, и управляете вашей мойкой отпустили пистолет в результате там же получается большое давление отпустили пистолет и вот от этого образуется гидроудар там ну, гидроудар многое чего может получиться поэтому там очень часто бывает например если байпас он в контур идет туда же в голову от этого тоже бывает гидроудар и разрывает помпу там например да когда человек отпустил курок долгое время бьет бьет бьет и потом бах вырывает эту голову так смотрите если нет рядом водопровода то скважина конечно решает вопрос но вот у нас сейчас например у клиента в магнитогорске он нам скидывает анализ а там анализ такой, что, блин, если я не знаю, если служи воды набрать, я не знаю. В самом плохом месте, если воды набрать, наверное, столько не будет всяких примесей, как там. Я не знаю, если это с какого-нибудь гидрохлоридного завода, даже если канализация выходит, наверное, там меньше всего этого. Потому что, ну, реально, ой, вот вся таблица Менделеева у него в этой воде, это скважина. Поэтому скважины, ну, это был единичный случай. Так у нас очень много клиентов, у кого есть скважина, и работает все отлично. Поэтому, что делаете? Первую очередь, относите воду на анализ, скидывайте этот анализ нам, дальше мы смотрим, что вам нужно и в принципе, если у вас скважина то желательно, конечно, ставить умерчитель. нет, оборудование сейчас через Wi-Fi нельзя подключать, сейчас он у нас подключается, он по проводу, но потому что и так бывает, все равно какие-то проблемы все равно там связи теряется, там еще что-то происходит а тут, блин, через Wi-Fi, я думаю вообще может много быть геморроя, поэтому мы стараемся, вот каждый вот эти моменты, где мы понимаем, что могут быть какие-то проблемы, не то, что есть проблемы а могут быть проблемы, мы стараемся уже даже не рассматривать этот вариант нет у нас новые терминалы недорогие кстати у нас если я даже не ошибаюсь у нас они по цене чуть-чуть дороже вообще не намного дороже чем стандартный наш терминал ну 99 процентов людей нету центрального отопления Греете, просто ставите котлы если у вас там нету газа то ставите пеллетный Ну сейчас мы посчитали пилетный дешевле выходит Чем например дизельный Мы как-то раньше считалось наоборот Сейчас посчитали Оказалось что пилетный все-таки все-таки дешевле Вот котел Поэтому ставите пилетный котел И будет вам счастье Будет вам тепло на мойке Если вы что касается воды теплой То ставите бойлер косвенного нагрева Все он вам будет нагревать воду Равель и МЕ нету никакой разницы. Они практически одинаковые. Эти двигатели и работают абсолютно одинаково. Поэтому единственное, кстати, кто ставит, если вы вдруг сами решили купить мойку и поставить эти двигатели, у них, смотрите, у них соединение разное. Вот электрическое соединение у них разное. Там у одной звездочка, у другой треугольник Поэтому не перепутайте Если у вас был какой-то двигатель для этого, например, так сделан То здесь вот так вот может быть Поэтому без проблем звоните нашим менеджерам Или там наш цех, или сервисный центр И мы вам ответим, там как правильно подключить Если вы вдруг уже купили двигатель Три поста На три поста я бы посоветовал, конечно, наверное, литров 500 поставить А можно и больше Ну вот 500 литров Обычно я ставлю на 500 литров Потому что меньше это геморрой. Особенно зимой, когда очень часто включают горячую воду. Поэтому я ставлю 500 литров. У вас вообще нету канализации? Если у вас вообще нету канализации, то нужно хотя бы 30-кубовую цистерну покупать и закапывать ее. Если вообще нету канализации. Если у вас канализация есть, то там не нужно особо какие-то... Просто делайте отстойники какие-нибудь и все. Если по прибыли, то ни разу не было, чтобы были минусовые проекты. Ни разу. Не было такого. Единственное, что у нас вот в Дагестане могу сказать, что сейчас, конечно, переизбыток моек самообслуживания, прям переизбыток. И там, конечно, многие уже хотят, многие закрываются, кто-то продает как бизнес, там. вот такие моменты есть. Это вот именно, что касается Дагестана. В России же, в принципе, здесь все построже. Просто в Дагестане, чтобы вы понимали, можно мойку самообслуживания открыть в многоэтажном доме, там, к примеру, на первом этаже, в больнице можете вы открыть там, да, там даже есть такие проекты, где, там, например, территория больницы, причем где люди лежат в палатах, там, да, там могут быть на первом этаже, могут там, вместо хирургии открыть два поста мойки самообслуживания. Там все нормально, там это вообще порядки вещей. Ну, на Кубани, да, там тоже много моек, но на Кубани, мне кажется, там много моек только в Краснодаре. Больше в остальных городах не так много моек, если честно Вот даже я вам больше скажу, в Краснодаре есть, в Краснодарском крае есть города, где вообще нет моек Я сам удивился, вот я недавно узнал, что в Краснодаре есть очень много моек, где вообще, ой, много городов или поселков Очень таких хорошие с проход большой проходимостью, но там нету моек самообслуживания так, на МСУ у нас пена. Смотрите, у нас, как я уже говорил, у нас самих нету мойки. Здесь в Москве нету ни одной мойки самообслуживания, поэтому сейчас ищем объекты, кто кому интересно тоже обращайтесь. Ну что, сейчас мы будем запускать сеть, скорее всего, будем привлекать инвесторов. Если это кому-то интересно, давайте welcome вместе с, запустим такой грандиозный проект. Вот, а так. В среднем я знаю, что здесь по Москве 35-40 рублей стоит пена, воск, и где-то 20-25 рублей стоит вода. Это за стоимость за минуту, так ну смотрите. А электродвигатели, ну, у меня есть проекты, где они по 8 лет работают. 6 лет, 8 лет работают. Так что и помпы тоже, и, если, в принципе, вод, подача воды нормальная, если все правильно, грамотно у вас организовано, подключено, то, в принципе, есть и 6, и 7 лет работают абсолютно спокойно. Так, ну, Альберичи, это очень хороший, честно сказать, купюр... монетоприемник. И, ну, не знаю, если честно, монетоприемники, их очень тяжело ремонтировать, поэтому монетоприемники я вам советую лучше, конечно, если у вас он накрылся, он уже свое отработал, если год, тем более, полтора отработал, то просто лучше замените его, Но ну, если вы не хотите платить так дорого, у них импульс у всех одинаковый, там, пульсовый, если я не ошибаюсь то можете просто заменить. В принципе, неплохой. Вот сейчас мы используем, например, ICT-шный монетоприемник. Очень неплохо работает. Вот как мы стали ставить, все, проблемы у нас с этим монетоприемниками все исчезли. Поэтому вам тоже советую, у кого есть, если у вас... ЕУ-9 или ВН-5, я вам советую, может наоборот цифры сейчас могу путать, вот, советую поставить ict очень неплохо работает, он да, он чуть дороже, но зато качество он намного лучше. Всем большое спасибо, вам огромных прибылей, вам счастья, удачи и самое главное сейчас наше время это здоровье, чтобы не болели ни вы, ни ваши близкие, чтобы все мы были здоровы, дай бог вам счастья всем, вам всего хорошего, до свидания.